Всем привет, рад вам представить, представить Саватеева Алексея Владимировича с лекцией «Топология для самых маленьких», то есть для вас, очевидно, и для, ну для, для да. нашей трансляции. Все, пожалуйста. Так, ну всем привет. Значит, тут вот э, некоторое количество многогранников находится. Спасибо Сергею Полоскову и музею, как это называется? Музей головоломок. Музей головоломок. вот. Значит, э, вот тетрайдер, да? Детраэдер. А это как называется? Ладно, я не буду троллить. Так, ну, а, как этот, ну, наверное, сейчас знаете, да, все, как это называется? Октайдер. А это кто? Додекайдер, да, Додекайдер, точно. С Додекайдером связана шутка. А, если на метро университет вот Два человека поспорили. Один говорит, я сейчас войду в маршрутку, дам денег и скажу да Эдер». Другой говорит, ну и что, что произойдет? Говорит, он меня повезет. И на метро университет человек ходит, дает денег водителю и говорит «ДДК Эдер». Ну, Эдер он не слышит, он слышит до ДК. До ДК МГУ у него срабатывают. Да, конечно, садись, едем. Ну это так. Это… Для мифи это не актуально, да. Так, ну и наконец, наконец, икосайдер, да? Это уже не все знают, наверное, да? А кто знал, поднимите руку, кто знал, как называется эта фигура. Вот, это, это последний в серии, называется икосайдер. У древних, о, тут еще всякие другие топологические фигуры, я думаю, что Сергей потом расскажет про них, если кто захочет после лекции вот, про вот это все послушать. Тут много разных интересных фигур, но мы будем заниматься именно вот этими пятью и поймем, почему больше нет и вообще, что значит больше нет. Вот Я эти пять многогранников вслед за значит, большой традицией математической называю правильными. Да? Я их называю правильными. Вопрос, почему они правильные, что вот в этом такого правильного, что его отличает от какого-нибудь там ромба-додекаэдра или еще чего угодно, что вы можете сами из бумаги склеить. Вот я беру вот этот додекаэдр, да, и кто вот попытается, не знаю, может быть даже с места сказать, что значит, что он правильный, в каком он смысле правильный. Так, все грани правильные многоугольники. И это, безусловно, условие, необходимое для правильности. Но они достаточные, я могу его изменять тут немножко там как бы по-другому. Тоже, тоже хорошее условие, конечно, выполнено для правильных многогранников, но не для не, это не условие правильности, то есть это не критерий. Можно легко нарисовать многогранник, у которого все вершины будут лежать на сфере, но правильным он явно быть не, бу, не, не будет, так сказать. Из каждой вершины исходит равное число ребер, Тоже условия необходимые, но недостаточные, потому что, опять же, можно поизгибать многогранники некоторые. И вот, скажем, взял я этот самый. Ну, тетрайдер не очень поизгибаешь, уже куб, наверное. Куб, да. Ну, в общем, некоторые многогранники обладают этим свойством, однако не… даже если я не могу это изгибать, я могу просто чуть-чуть поменять э, вот… Э, его параметры, ну, как бы сделать его неправильным, но из каждой вершины все-таки будет исходить равное число, одинаковое число ребер. В принципе, можно сделать что? Можно сделать описание, что там все, все подряд нудно-нудно говорить, там, что э, на, на каждой стороне, каждая сторона это правильный многоугольник, один и тот же, да? Э, дальше из каждой вершины одинаковое число, ребер, все эти ребра одинаковой длины, все углы между гранями одинаковы, да? Вот так перечислять. Э, но в топологии это делается иначе. Значит, определение правильного многогранника, чисто топологическое, состоит в том, что если я закрою глаза, вы у меня возьмете этот дедекайдер и с ним произведете какие-то там вот действия, да, что-то такое будете с ним делать, то я не пойму, делали вы это или нет. И при этих действиях любая вершина может перейти в любую раз, и любое ребро из этой вершины в любое ребро, соответственно, из другой вершины 2. То есть правильное утверждение стоит в том, что для любой вершины и ребра, правильное определение, да, правильное определение правильного многогранника, заходите, здесь вот некоторое количество стульев есть, можно их занимать. Если честно, вы меня не обидите, если будете сидеть на полу. Я не, не знаю, как это, конечно, с правилами института согласуется. Еще можно занять свободные места в первом ряду спокойно, поэтому проходите, да. садитесь. На рояль, наверное, не знаю, не надо садиться. Нет, на рояль это нехорошо. Но занимайте все, что видно, да. То есть, как бы проходите, чтобы все влезли. Тесноте не в обиде. Вот, так вот, для любой пары вершина и выходящая из нее ребро и любой другой пары вершина и выходящая из нее ребро существует движение, переводящее эту пару в эту. Такое вроде определение, ну как-то странно, что это определение правильности, но если вы вдумаетесь, то это оно и есть. То есть вы на самом деле, у вас неразличимы никакие вершины между собой, они все одинаковые. И кроме того, в рамках вершины вы можете как угодно вращать, тоже все, все выходящие из нее ребра тоже будут одинаковые. Ну и как бы это, э, можно как это сказать, что э, есть такое понятие группа, но ну, сегодня у нас же для самых маленьких, да, значит, соответственно, придется узнать, что такое группа. Вот, вот э, Группа это, в данном случае, э, давайте так, в данном случае речь идет только о вращениях, поэтому мы будем говорить о группах вращений. То есть вот у меня есть… Очень много вращений, которые переводят многогранник в себя. И вот правильность это такое максимально возможное количество вращений. Потому что ничего большего, чем то, что вы вот это совместите с любой другой такой же вот кон конфигурацией, точка вершина, вы потребовать уже явно не можете, потому что если вот уже вы это с этим совместили, да, ну дальше все, некуда двигаться, да, он уже как бы, ну, только если вы отражение относительно вот такой плоскости совершите. Но это будет... Как говорят, не собственным преобразованием, если его выполнить там, в каком-четырехмерном пространстве, вы увидите здесь не красно-желтые вот эти вот кусочки, а то, что внутри вот с той стороны на гранях написано, да? то есть вы вывернете поверхность наизнанку. Но в трехмерном пространстве этого осуществить без выхода в четырехмерное нельзя. Вот. Поэтому мы будем исходить именно из вот ключевое понятие, которое будет использовано для классификации вот таких фигур для классификации правильных многогранников ключевое понятие группа вращений правильного многогранника вот группа вращений но это не, я слишком мелкими буквами написал но не важно на самом деле это просто я уже проговорил, я еще значит, не объяснил, что значит группа. Что такое группа? Это означает, что если я взял два вращения и их выполнил одно вслед за другим, то получилось вращение из того же списочного набора, да, исходного, который мы рассмотрели. Далее среди вращений есть такое вращение, когда я ничего не делал. Вот У э, меня взяли многогранник, но ни, ничего не сделали с ним. Я открыл глаза, он такой же. Но на самом деле с ним ничего не делали. Вот это ничего не делание называется буковками ID, identity там типа. да. То есть это вот вращение, когда никакого вращения реально нет. Оно тоже всегда включается в группы. И еще одно требование, которое по отношению к группе вращений у нас будет использовано, это то, что для каждого вращения есть то, которое его нейтрализует. То есть если я выполнил это вращение, а потом то, то получил вот то самое ID. Ну и вот говорю, ну да, там есть еще такое условие ассоциативности, но оно автоматом выполнено для любых преобразований. И, собственно, все изучение в теории групп, вообще, она начиналась именно с групп преобразований. Поэтому здесь даже не надо его накладывать. Ну и э, что тут важно, если это многогранник, то это группа конечная. Конечная. Вот это вот надо себе выяснить. Да? То есть для любого многогранника правильного возникает конечная группа его вращений. И, соответственно, если мы классифицируем все конечные группы вращений, то мы автоматом все многогранники классифицируем, потому что любой из них порождает какую-то конечную группу. И некоторые, вот некоторые конечные группы будут не связаны с многогранниками, они могут быть связаны, например, с вращениями каких-то неправильных фигур. Но уж точно, если бы какой-то многогранник еще был, то возникла бы группа вращений конечная, на основе него, вот с этой идеей, что любая вершина в любую и ребро в ребро, понятно, что если вы берете два таких вращения многогранника, их выполняете одно за другим, то получается еще какое-то вращение многогранника. То есть как бы у нас получается такая штука. Теория классификации многогранников, она включается как под теория в теорию классификации всех групп, конечных групп вращений в пространстве вокруг данной точки. Но вот если мы как бы вот этот трудный шаг, если мы сможем ну, осознать, да, что вот этого будет достаточно, классификация всех вращений даст нам классификацию многогранников. Там будут какие-то паразитические лишние группы вращений, но если вот мы все проклассифицировали, увидели, что они все идут из известных многогранников, ну, соответственно, больше никаких многогранников и не, не может быть. Правильно? А древние... По-моему, Птолемей, я точно не помню, надо проверять в интернете, предлагал следующее описание правильных многогранников и почему их больше нет. Берем Солнце и вокруг него, э, значит, ну там вот есть этот самый, э, есть Меркурий, да, где-то первая планета. Вот Солнце, вот Меркурий. Берем сферу. Э, Сферу, ну, приблизительно, да, там, конечно, эти орбиты не вполне, ну, вы знаете, да, не вполне окружности, да, но примерно окружности. И вот берем, но ну, древние, может, могли не знать даже, что они не вполне окружности, но эта окружность, соответственно, включается в какую-то сферу, то есть вот расстояние, да, это если постоянное, мы берем сферу соответствующего радиуса, и вокруг нее раз, и тетраэдер строим, который имеет эту сферу как бы вписанную внутрь себя, да, то есть описан вокруг сферы Титрайдер. И теперь берем дальше э, сферу, которая наоборот описана вокруг Титрайдера. И что вы находите на этой сфере, как вы думаете? Правильно, Венеру находите с очень большой точностью. А если после этого вокруг этой сферы куб описать, а потом вокруг куба новую сферу, то кто там будет? Мы с вами, да, будет земля. Потом берем октайдер, описанный вокруг этой сферы, и вокруг него описываем новую сферу. Кто там живет? Марс. А дальше берем додекаэдр, додекаэдр, описываем вокруг него и обнаруживаем Юпитер. А потом берем Экосаэдр, описываем и получаем Сатурн. И так как больше планет Солнечной системы нет, говорили в Древнем мире, то и правильных многогранников больше не существует. Вот такое доказательство. Но доказательство неправильное, некорректное. В этом доказательстве утверждение, доказываемое верно, но само доказательство содержит ошибку, потому что дальше имеются другие планеты. Не говоря уже о том, что с наших сегодняшних точек зрения это вообще никак нельзя считать доказательством. Это какое-то удивительное совпадение там астрономическое. А может даже вообще там есть какая-то причина. Это, кстати, вот надо спросить у астрономов, это случайное совпадение или есть математические законы, которые намекают, что планеты именно так должны быть расположены, да? первые шесть, по крайней мере. Вот этого я не знаю, честно скажу. Поэтому я возвращаюсь к исходной теме, а именно классификация многогранников через классификацию конечных подгрупп вращений пространства. Вот. Ну и вот сейчас мы это начинаем. Значит, у любого вращения есть кто? Точно, ось. Ось. И вот это определяется двумя противоположными точками, скажем, x и y. Так? А что еще у вращения есть, кроме оси? Угол. Но ну, направление, как бы, направление вокруг оси, если я прочечасовой или по часовой считаю, там достаточно просто угол считать от 0 до 360, и тогда неважно, в какую сторону вращать. Просто надо договориться, что вот там данная сторона у нас есть. Вот сюда, например, да, сюда на 120 градусов, скажем, да, или на еще какую-то величину. <coughs> Значит, э давайте посмотрим, например, на додекаэдр. Вот вершина, и вот еще одна вершина, противоположная друг другу, да. Вот ось вращения. Сколько вращений имеется у этого додекаэдра, у которого вот эта ось? Нет? Да. Три. Первое, Ничего не делать. Вторая. На. Сколько? 120. Третья. Третья – это удвоенная вторая, выполненная два раза друг за другом. А если я еще раз выполню? Вернемся к «ничего не делать». Итак, у вот этих двух точек, что у этой, что у этой, существуют два нетривиальных вращения, имеющие вот эти две точки неподвижными. Согласны? Для каждой пары, соответственно, возникнет три тоже, из которых два будут нетривиальные. Но вот это третье, оно общее у всех, вы согласитесь со мной, да, что вот это вот, которое ID, оно у всех одно и то же но которые не ID, не, три, не тривиальные, они все будут разные, все эти. Для любых двух вершин будет два новых, для этих еще два новых и так далее, ну просто потому, что у движения не, мож, не может быть неподвижная точка и это, и это одновременно, вращение, да? тогда это стоит на месте, да? никакого вращения нет. То есть вот эти две точки неподвижные, остальные будут вращаться, а у этого эти две точки неподвижные, остальные будут вращаться. Соответственно, у меня… С каждой парой противоположных вершин, с каждой парой, связано по два нетривиальных вращения. Скажите, пожалуйста, в группе вращений этого многогранника это все вращения или нет? Угу. Ответ нет. Какие же еще есть? Отличная идея. Через центр грани. Берем две противоположные грани, отмечаем у них центры. Сколько нетривиальных вращений будет через этот ось? Четыре нетривиальных и одна тривиальная. Правильно? Берем другие две грани противоположные. Еще четыре новых, естественно, тоже опять, да, потому что по одной точке, ну, по паре противоположных точек неподвижные это будут. Остальные будут двигаться. То есть у меня каждый раз для каждой такой пары есть новые четыре. Уже довольно много, правда? Вот этих дважды количество пар, И этих четырежды количество таких вот пар. Все или не все? Через центры ребер. Я беру... Центры противоположных ребер. Сколько нетривиальных вращений? Одно! Да! На 180 градусов и никак иначе. Потому что ребро должно перейти в себя. Только 180 градусов. Теперь любое нетривиальное вращение этой фигуры. Вершины переводят вершины. Согласны? Ну куда им еще деться? Да? Середины ребер середины каких-то других ребер, а центр граней, центр граней. То есть у меня получается три класса неподвижных точек, три класса. И внутри этих классов каждый, каждая в каждую может быть переведена. Ну, там это в это, например, каким вращением. Ну, например, вот относительно этого ребра. Ну, в общем, всегда можно угадать, какое вращение, переводит это в это. То есть у меня есть три класса, вот как бы де... разбиваются. Все... все неподвижные точки всех вращений разбиваются в три класса. Те, которые центры ребер, те, которые центры грани, и те, которые центры... Те, которые вершины просто. Да? И вот это вот то, что я сейчас рас... рассказал, да? намекает нам на то, что надо плясать вот от этого понятия. То есть нам надо представить себе любой правильный многогранник и связанную с ним конечную группу вращений и попробовать перечислить все неподвижные точки всех вращений. Х1, x 2 так далее, там, x. L, не знаю, сколько там, да? Вот, неподвижные точки всех вращений. То есть у любого вращения, да, но ну у нас конечное количество вращений, соответственно, значит, вот у нас у любого вращения ровно две, да, неподвижные точки. А давайте сделаем так. Вот это список всех неподвижных точек, всех вращений. А еще у меня будет список вообще всех вращений. W1, W2. W3, W, N, большое минус 1. Скажите, пожалуйста, почему В N, большое минус 1? Почему я так странно обозначил последнее вращение? Правильно, потому что есть еще W, N, которая ID, и про которое нельзя сказать, что у него всего две неподвижных точки, потому что у них они все неподвижные. И значит, когда я говорю, что это неподвижные точки каких-то вращений, конечно, имеется в виду нетривиальных вращений, иначе неинтересно, иначе здесь список должен содержать все точки вообще этого многогранника, потому что они все неподвижные относительно тривиального вращения. То есть речь идет о том, что в группе всех вращений мы отдельно убрали ID, перечислили все... Настоящие вращения на какие-то нетривиальные углы. И у каждого вращения нашли две неподвижные точки. Давайте посмотрим, скажем, у этого там вот эти две, у этого там вот эти две, ну и так далее. да? У каждого вращения ровно две неподвижные точки. Согласились? Тогда вопрос, сколько в этой таблице плюсов? 2n минус 2. Хорошо. А теперь внимание. Теперь мы долго и трудно будем считать эти же плюсы через неподвижные точки. То есть количество плюсов вот в такой таблице, l на n минус 1, может быть посчитано по горизонтали, но тогда это очевидно. Это просто в каждой этой самой ровно два. Вот здесь я не указал их, этих двух. Ну где-то они тоже где-то бегают, какие-то две неподвижные точки. да? Но э, здесь у разных вращений могут быть одинаковые вполне. Ну вот на 120 градусов и на 240 вокруг одних и тех же. То есть плюсы могут быть одинаковые. Ну вот у меня здесь я посчитал, получилось 2n-2. минус А теперь я буду считать вот отсюда. Я буду спрашивать, сколько будет вращений нетривиальных, у которых данная точка является неподвижной. Вот это, например, да? Ну, вот здесь ответ 2, здесь ответ 1, а здесь ответ 4. Но это для ДДКайдра, да? А для произвольного многогранника, да, Бог его знает, да, мы не знаем пока. Нам нужно изучить вот эту ситуацию, изучить понять, сколько может быть, но пока просто давайте вот каждую неподвижную точку, каждую, а, снабдим количеством вращений, количеством вращений, которые ее оставляют на месте. Мы пока не знаем сколько, но у каждой есть какое-то количество. При этом мы будем ID тоже считать, то есть в частности, а, для вершин это будет уже 3, а не 2. Для ребер это будет 2, а не 1. И для граней, в данном случае, это будет 5, а не 4. Ну вот обозначили, можем же обозначить, да? Можем. Тогда получается пока вот такая формула. Пока она непонятно зачем нужна. Потом будем разбираться. Значит, она будет так выглядеть. 2n-2 равно, э, ну и как тут написать? Сумма. Ну, по i от 1 до l большое, да, или по l, там, по l, давайте по l, правда, маленькая. По l маленькая, это низ до l большое. n, l, минус 1, потому что нужно выкинуть id. У нас, э, у нас вот здесь будут без id, вот всех, кроме id, перечислены. Вот. Так, и так, 2n минус 2 равно вот этой сумме. И вот теперь я… Сейчас проведу упрощение правой части. Вы готовы к подвигу? Топология для самых маленьких, она уже очень сложная. Я как главный секрет, который вы сегодня поймете, да? Топология даже для самых маленьких — это очень сложная наука. И вообще топология — это сердце современной математики, а математика — сердце всего да? научного познания мира, по крайней мере. Вот. То есть это как бы мы забрались в сердце внутри сердца, да? Как это сказать, да? То есть самую суть мы забрались. И эта штука довольно сложная. Значит, смотрите, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас вот эти точки поделим на классы, так же, как вот у DDD Кайдера. Там было три класса, а здесь мы не знаем сколько, пока не знаем просто. Класс, точек, это те, которые друг в друга переводятся… Какими-то преобразованиями нашей конечной группы вращений. То есть какими-то вращениями. Вот есть две точки, попадут в один класс, если одна в другую переводится с каким-то вращением. Легко понять, что это так называемое отношение эквивалентности. Поднимите руку, кто знает, что такое отношение эквивалентности. Отношение эквивалентности, когда как бы, есть некоторые принципы, что сам объект себе самому эквивалентен. Если объект эквивалентен какому-то, то тот эквивалентен исходному, симметрия. Да? И самое главное, если. A, B, а эквивалентен Б, а Б эквивалентен С, то А эквивалентен С. В данном случае все три требования связаны с требованиями группы. То есть почему объект в данном случае точкой эквивалента себе? Потому что ID переводит ее в себя. Если точка эквивалента какой-то другой, значит существует вращение, которое переводит вот эту в ту. Но тогда обратное вращение, да, которое тоже существует, представляет на месте многогранник, переводит ту в эту. Ну и, соответственно, если а переводится в b каким-то вращением, а b переводится в С, каким-то вращением, то а переводится в С композицией этих двух вращений. Поэтому, по сути, отношение эквивалентности ну, с понятием группы связано как бы напрямую, оно из нее прорастает. И получается, что у меня вот есть некоторый класс там вот этих вершинок, да, которые друг в друга просто переводятся. x1, x2 так далее, XR, все друг друга переводятся. Потом какие-то Y1, Y2, так далее, Y там, T, допустим, да, тоже друг друга переводятся, но уже вот эти, эти не переводятся, ни одна из этих, ни в одно из этих. Ну и какое-то количество, как у нас здесь были. Вершины все были, один класс содержал вершины, другой класс содержал середины ребер, третий класс содержал центр граней. Ну а для, произвольного, для произвольной подгруппы конечной будут какие-то классы. Так вот, сейчас мы проанализируем э, два момента. Мы, во-первых, обнаружим, что все вершины в одном классе имеют одинаковое количество плюсов в своей колонке. Иными словами, да, если вершина в вершину переводится, то столько же преобразований оставляет на месте эту, сколько и эту. Почему? Давайте поймем. Сейчас я просто вот этот столик, он, он как бы немножко загораживает чуть-чуть. Я его отодвину, да? А? О, какой эффект. Ой, я прошу прощения, тут я, значит… Вы пока осознавайте это утверждение. Это первое сложное утверждение. Потом будет второе сложное утверждение. О, ага, ага, все. Давай попробуем вон туда. Вот это, вот это. А, да, пока его сюда депортируем. Вот. Если что, я к нему подбегу за многогранниками. А, мне же нужны фломастеры. Фломастеры будут жить здесь. Так вот, допустим… Дубль В переводит x1 в x2. Ну, вот так устроена жизнь, да, что некоторое преобразование из x1 делает x2. Тогда смотрите, если t x1 равно x1, то есть если у меня t это какое-то другое, которое на месте оставляет x1, то я сейчас из него приготовлю преобразование, которое на месте оставит x2. Ну, кто тут в теории групп мастер? Как оно будет выглядеть? Ну-ка. Значит, я из x2 должен получить в начале x1, это значит w в минус первый. Обратное к w. Мне из x2 делает x1, Так. Дальше «Т» оставляет «Х1» на месте, а дальше «В» обратно из «Х1» готовит «Х2». Понятно? Справа налево, по-еврейски, э, всегда преобразование по-еврейски. Справа налево, почему? Потому что среди татологов очень много евреев. Э, неверный ответ. Потому что так проще. Потому что, потому что на самом деле, смотрите, как удобно. Вот я беру и подставляю «Х2». И просто пишу, что это w от t от w в минус 1 от x2. И трижды закрываю скобку. w в минус 1 от x2 это что? x1, потому что w x1 равно x2. Значит, обратно x1. t от x1, x1. w от x1, x2. Ура, все. То есть вот эта вот штука, вот эта вот штука равна x2. Итак. Из любого преобразования, которое x1 оставляет на месте, с помощью вот этой кухни приготавливается преобразование, которое x2 оставляет на месте. И наоборот то же самое верно. Просто теперь нужно подставить для любого, которое x2 оставляет, нужно наоборот написать v в минус 1 на s на v. То есть, чтобы w было справа, оно вам x1 перейдет в x2, s оставит x2 на месте, и W1, э, минус первый, ну, w 1 минус 1 обратно загонит его в x1. То есть у меня взаимно однозначное соответствие. В группе всегда можно сокращать, в группе вот это из, из существования обратного всегда можно сокращать. Если WT, w t, w минус 1 равно w там, k, w минус 1, то t равно k. Просто справа-слева умножайте, тоже есть w. Получается, что у меня как бы есть ну, список, да, список тех вращений, которые находятся вот с неподвижной точкой x1, которые вокруг оси с x1. Я его вот так раз, и перевожу целиком в список тех, которые с x2. Просто для каждого делаю w, t, w минус первый. Взаимно, однозначно соответственно. То есть я как бы группа их беру и вот так целиком ко всем применяю вот эту операцию. Это называется сопряжение. В абстрактной теории групп это называется сопряжение, операция сопряжения. И она мне в список преобразований, которые оставляют на месте x 1 просто превращает в список преобразований, которые на месте оставляют x 2 и все. Поэтому их одинаковое количество для всех из этого списка. Итак, соответственно, здесь будет n1, n2, все вот эти вот одинаковые, да? Все равны там, n для данного класса. Но вот как бы класс, вот этот класс, там, если мы обозначим за c, то есть универсальный общий показатель nc, а именно это количество нетривиальных поворотов, оставляющих на месте типичную вершину в классе c. Или, можно сказать, любую вершину в классе c. Это количество для всех этих, одно и то же, для всех представителей класса. Это не все, что мне нужно. Это первое сложное утверждение, которое мы с вами разобрали. Ну, вы согласились да, со мной в целом? Одинаковые, у всех одинаковые. Отлично. Теперь следующее сложное утверждение. Оно состоит в том, что все вообще… Так, давайте это просто запомним, да, это запомним. Так, давайте перепишем вот это. 2 на n-1, минус я так хочу записать, равно сумме, теперь же по, вот, по, по этим классам, да, сумме по классам, и дальше у меня идет nc минус 1, э, и нужно умножить на количество элементов в этом классе. Вот теперь вот так выглядит формула, да, после этого, когда мы поняли, что они, э, вот эти n минус 1, они много раз повторяются. Внутри одного и того же класса все они одинаковые, поэтому нужно просто умножить на количество где νc количество вращений, ой, извините, количество точек в классе С. то есть количество вершин, которые, ну, не вершина, центров вращений, да, вот этих неподвижных точек в соответствующем классе. Так, и мне не хватает еще одного утверждения про nc и νc. Ключевая теорема. НС умножить на НЮЦ. Ну, кто первый? Константа кая. Н большое. Кто сказал Н большое? Угадал или понял? <с> Спасибо за честность, но на самом деле мы сейчас это поймем. Вот это вот ключевая формула, которая нам позволит впоследствии вот эту вот работу да, завершить по классификации. Итак, утверждение состоит в том, что количество точек в классе С умножить на количество вращений, которые его сохраняют включая ID. Равно N. То есть равно всем, ну, количеству всех вообще вращений. Ну, смотрите, что происходит. Вот есть x1. Так? И у него nc, NC вращений оставляет его на месте. Согласны? По условию. Теперь... Какое-то одно вращение точно переводит его в x2, да, назовем его double v. Правильно? Ну, оно есть, потому что x2 из того же класса по условию. Хорошо, тогда для любого вращения, которое вот отсюда, вот, вот из этих, вот из этих, да, я утверждаю, что э, w, v, э, которое выполнено после t, Оставляет на месте x2. Ой, извините, я неправильно сказал, переводит. Пере... Так, сейчас скажу, только t у меня. Да, да, да, да, да, да. Вот это тоже может быть использовано здесь. То есть смотрите, если в переводит x1 в x2, то в t тоже переведет x1 в x2, потому что в от t от x1 по условию t от x1 равно x1, t оставляет его на месте. То есть равно, соответственно, w от x1. А w от x1 равно x2. Вот. То есть получается, что вместе с одним каким-то преобразованием вращения, переводящим x1 в x2, возникает ровно nc таких преобразований, потому что я могу сюда подставить любое t, оставляющее x1 на месте. Так, мозги скрипят к вечеру. То есть вот несколько, да, их было? Несколько. Они оставляли x1. Теперь я поймал удочкой, которая x1 в x2 перевела. Теперь я беру и просто вот слева вот выполняю один за другим вот эти, которые на месте оставляют, и каждому из них t2 перебрасываю. Ну, тогда каждый из них x1 переведет в x2. Получится ровно столько, сколько x1 на месте оставляла, ровно столько туда их переводит. Вы меня спросите… А может какие-то еще есть, которые x1 в x2 переводят, да? То есть вот здесь их, здесь их уже nc. А вдруг есть еще одно? Нету. И вот почему. Если два преобразования, w и v, переводят x1 в x2, то w, а потом v в минус первой, Что делает x1? Переводит его в себя. То есть, если какие-то два... Отсюда сразу ясно, что W минус 1V это как раз вот одно из таких Т. Вот, и, соответственно, мы получаем, что V... Ну, да, и, и наоборот тоже верно. То есть V, в минус 1, да? W минус 1. Если они оба переводят, да, то тогда вот это… А, на самом деле вот так надо написать. Вот это вот, W в минус первый, да. А, это нет, это на месте x2 оставляет, да. А мне… Сейчас, секунда. Мне нужно что? Мне нужно доказать, что любое, которое переводит x1 в x2, любое имеет вид, имеет вид t какое-то. И В. Так, ну пишем В, В в минус 1 и В. Вот в этом порядке лучше взять. Вот так. Вы согласны, что вот это как раз В. Вот то, что я здесь написал, это В. Я выполнил В, потом W минус 1, а потом снова W. И вот они сократились у меня, да? Значит, это и есть В наша. Но так как вот это преобразование оставляет на месте x 1 вот оно, да? W минус 1 на В, то, соответственно, э, все. Мы доказали, да, что любое такое преобразование имеет вид W на T. То есть вот это как раз T из вот этого. Так, ну что? Что мы теперь делаем? Мы теперь, соответственно, что сделали? Мы поставили а, каждому вращению, сохраняющему X1, соответствие преобразования, переводящего X1 в X2 и наоборот. То есть получается, что одинаковое количество сохраняет на месте X1 и переводит X1 в X2. А если я теперь заменю x1 на x3, то ровно столько же будет переводить x1 в x3. Согласны? Ровно столько же преобразований. А, и понятно, что это будет новый, вот вот вот как бы вот эти, вот, те, которые сохраняли x1, их будет там nc. Вот таких тоже будет nc, но уже совершенно новых, потому что они, одно и то же преобразование не может одновременно x1 на месте оставить и перевести x1 в x2. да, Это явно разные преобразования вращения. Соответственно, это новые nc какие-то. Если x1 переведено в x3, то это еще новые nc. Еще nc новых. Ну и для каждой точки класса, для каждой точки класса получается еще столько же этих, то есть получается, что nc умножить на количество в классе, это... Все вращения, которые x1 куда-то допереводят. Но любое вращение x1 куда-то допереводит. Значит, все мы перечислили. То есть здесь ключевое утверждение, ключевое, стоит в том, что мы разбили все вращения группы на νc, наборов по nc в каждом. А именно первое nc на месте оставили x1, следующее nc перевели x1 в x2, следующее nc вращение перевели x1 в x3 и так далее и до последнего представителя класса, то есть до вот ровно вот столько, и получается вот эта формула, которая нам и нужна. Вот. Вы не поверите, но дальше... Все сводится к дискретной совершенно задаче целочисленный сейчас будет целочисленное уравнение, которое просто надо будет решить. Давайте его напишем. Итак, у нас есть вот это и есть вот это. Для любой конечной подгруппы вращений есть вот это уравнение и есть вот это уравнение, где, соответственно, сумма берется по всем классам, сколько бы их ни было, сколько-то там. Может один класс, да, всего. А может два класса, а может три, может четыре, может пять. Делим на n, на n большое. Тогда написано 2 умножить на 1 минус 1 nt. Это слева, согласны? Теперь здесь делим на n большое. Получается сумма по всем c. nc ню c минус ню c делить на n большое. А чему оно равно? Н НЮЦ, даже если вот, вот это трудно, до этого была трудная очень топологическая часть, которую, ну, если не до конца кто понял сейчас, да, то вы потом ее еще раз разберете, да, а дальше начинается просто арифметика чисел. Значит, то, что я рассказываю, это очень близкое к тексту изложения э, статьи Германа Вейля «Симметрия» которая в последней главе содержит как раз вот эту классификацию. У него было три лекции. У меня одна, но, правда, для студентов. А у него три для широкой публики. Но после войны еще, когда люди умные были. Вот. То есть он как бы за, за, за три лекции, он, значит, изложил это, и в третьей лекции вот был вот этот вот анализ. Значит, итак, на самом деле здесь как бы получается что? Сокращается, да, сильно? Да, 1 минус 1 делить на nc просто. Вот. <как> Теперь внимание. Абстрагируйтесь от всего вообще. Вот просто абстрагируйтесь от всего предыдущего. Все предыдущее было для того, чтобы вывести эту формулу. Мы имеем, что 2 умножить на 1 минус 1 n равно сумма по c. 1 минус 1 делить на НС с дополнительным условием, что n нацело делится на все nc. Потому что должно получиться ню c. Ну и теперь поехали. Вот это вот как бы... Это такая... Дальше это пятый класс. То есть первый урок по дробям. В каком диапазоне живет вот эта вещь? Да, n равно единице не предлагать. n большой равно единице не предлагать. Ну, понятно, мы, нам неинтересна подгруппа в которой только одно вращение, тождественное. Также я полагаю, n равно 2 нам тоже не предлагать. Вот давайте, кстати, поймем, почему. Что значит n равно 2? А? Только то, которое на 180 градусов. То есть, смотрите, если у меня в группе вращений ровно 2 вращения, Помните, что одно из них это тождественное, правильно? Второе. На какой угол-то? Только на 180, потому что если нет, то вы дважды его совершаете и получаете третье в той же группе, да? Мы же должны, вот это, если дважды совершить, мы должны в той же группе остаться. Значит, соответственно, единственный вариант это что у нас есть. Тождественное и одно на 180 градусов. Но никакой правильный многогранник, да, уважающий себя, да, он не может такую группу породить, естественно. Ну, в многограннике как минимум там несколько вершин есть. Мы вообще могли бы написать, что n больше там трех. Что точно, что в многограннике больше трех вершин, а каждая вершина точно порождает что-то нетривиальное, да, да, еще центры граней. То есть тут как бы интересный случай, явно начинается с n там больше чего-то. Ну, хорошо. <клышко> Итого в каком диапазоне вот эта величина, если n больше 2 у нас? Ну, например, если n равно 3. Да, и умножить на 2. 4 третьих, да? Если n еще больше, то это все ближе к единице, правда? Да, причем строго. Вот это вот эта штука, она строго между 1 и 2. Хорошо. Теперь переходим к этой. NC. NC. Тоже, начиная с двойки. Почему? Потому что мы ID включили для любой нетривиальной вершины. У нас как минимум есть ID и какой-то поворот. Даже для реберных вот этих вот середины ребер все равно порождают ID и еще на 180 градусов. Поэтому NC, они, все NC, это уже я могу написать, больше или равны двух. Тут уже нельзя более точно сказать, да? Но, по крайней мере, они э, больше или равны двух. Но если э, это больше или равно 2, значит 1, 2 меньше или равна… Ой, 1 NC меньше или равна… Ну, я проговорился. 1 и 2, да? А значит, 1 минус 1 и цешная, больше или равно? Опять 1 и 2. И меньше единицы. Согласны? Итак, нечто, что между единицей и двойкой строго равно сумме нескольких экземпляров нечто, что между 1 и 2 не строго и единицей строго. Какое количество этих слагаемых может быть? 4 уже не может быть, потому что 4, 1, 2 уже 2, 2 недопустимо здесь. Ответ 2 или 3? Значит, а, да, либо 2, либо 3, потому что ну, одно не может быть, мы до единицы не добиваем, а здесь больше единицы. Вот. Ну и, соответственно, либо 2, либо 3. Но вот у меня получается следующий вариант. Значит, их Первое, это если их 2, что это значит, что их 2? 2 на 1 минус 1 n равно 1 минус 1 на nc плюс 1 минус 1 на n, ну, d, допустим. Да? вот что происходит у меня двойка сокращается слева и справа да двойка уходит перебрасываем это туда это туда получается 2 делить на n равно 1 делить на NC плюс 1 делить на nd. согласны умножаем на n получаем 2 равно new плюс new D. Так. Дальше. Ну, нет, тут не может быть, потому что это количество элементов в классе. То есть просто каждый по одному. Это означает, что э, <ск allemaal> у меня есть два класса, два класса неподвижных точек всего. И в каждом из них по одной неподвижной точке. Извините, но это значит, что у нас две неподвижных точки. Согласны? Но тогда это означает, что речь идет о подгруппе просто поворотов вокруг одной и той же оси на несколько углов. Ни с каким многогранником это, очевидно, не связано. Понятно, да? То есть, если это правильный многогранник, это просто часть только вращений, но нам нужно все взять. Это явно часть. То есть это просто мы. Это мы же что делаем? Смотрите, мы взяли, ну как бы из этой, из пушки, из ядерной пушки, мы там с помощью теории групп мы там написали некое равенство, которым должно удовлетворять любая конечная группа вращений. Ну и первым делом мы начали открывать какие-то там несуразности. Ну, например, вот первая несуразность заключается в том, что у нас просто есть Одна ось, и вокруг нее несколько поворотов. Это конечная группа вращений? Конечно, это конечная группа вращения. На любое количество там можно 2π на n поделить при любом n. Да? И у вас будет, пожалуйста, группа вращений вокруг одной и той же оси. Но ясно, что никакому многограннику это не соответствует. То есть это паразитическая подгруппа. А значит, все интересное начинается только с трех. Мы должны были это угадать. У многогранника есть вершины, середины ребер и середины и центры граней. И мы, мы должны были понимать, да, что их будет ровно три этих класса. Все вершины друг друга, все ребра друг друга и все центры грани. То есть мы на самом деле понимали, что n будет равно 3 изначально, но вот сейчас мы это доказали. Теперь это уже не понимаю, это уже доказательство. Доказательство. Вот так. Так, что же мы имеем в результате? Но это еще не все. Не, не, не надейтесь, что через 5 минут лекция закончится. Это еще не все. Значит, это еще только начало дороги. Итак, 2 умножить на 1 минус 1 НТ. И вот дальше я вам могу сказать, что я всегда запутывался, То то сейчас будем вместе работать. Там разбор очень многих частных случаев. Поехали. 1 минус 1 nc шная плюс 1 минус 1 НД-шная. Плюс 1, минус 1, 1, ну не знаю. N. E не хочу, E это е e. B. А не было. Правда? C D A. B, B нет. Ну и ладно. Хрен с ним. Так. Что же это значит? Двойка ушла. Да? Э, вот эти все налево. Один на NC. 1 на ND, плюс 1 на n Плюс 1 на n A. Ну, как бы да. Это все туда послал, да? Здесь накопилась тройка. И двойка сократилась. И осталось 2. Делить на n большое. Отлично. Итак, для любого многогранника возникает. Группа, порождающая три класса вершин, переводящихся друг друга, и количество вращений вокруг удовлетворяют этой формуле. Теперь следующее. Давайте вот будем считать теперь, что Na меньше или равно Nb и меньше или равно... Ra... Меньше или равно Nd. Ну, понятно, да? Без ограничений общности. Значит, хорошо. Теперь вопрос. Что произойдет, если N, A равно 3? Да, не дотянет до да, единицы. До Точнее, максимум дотянет до единицы. А справа 1 плюс 2 делить на N. Справа больше единицы. Значит, мы доказали, что N, а равно 2. Круто, да? Все. Значит, поехали тогда. Эта двойка на самом деле стоит. Тогда мы эту двойку стираем, сюда ее перемираем. И получается у нас вот такая вот формула. Вот такая формула получается. Так, и все еще у нас Nc меньше равно Nd. Это мы фактически отловили центры ребер. Да? То есть у любого многогранника, да, мы вспоминаем, что мы делаем, да, мы же многогранники. У любого многогранника есть ребра, и центры ребер, конечно, должны быть в этом классе. То есть здесь как бы все пока понятно. Так, теперь поехали сюда. Значит, эм, <кхем> вот теперь про НС. Может ли быть NC равно четырем? Четверть ND не меньше 4. до одной второй максимум, да, до одной второй, а справа больше. Значит, соответственно, NC не четырем не выше, ну раньше тоже НА не трем не выше, да, значит, НА равно двум. NC не четырем не выше, значит, NC равно 2 или или 3. Так, что такое 2? Я сейчас покажу, что это на самом деле паразитический тоже случай. Значит, что такое 2? 2, это значит все сократилось, осталось равенство 1 на Nd равно 2 на N. Правильно? Умножаем на N, получаем, что d равно 2. Правильно? νd равно 2. Итого, того, у меня nA равно nc равно 2, и d тоже равно 2. Что это может означать? Вот давайте подумаем, что это, что это может означать, да, что это у нас означает. У нас, два, у нас есть две точки, вокруг которых ровно два вращения. Два класса, два класса точек, да? Вокруг каждой из них ровно два вращения. Так? И еще один класс, в котором две точки. То есть как это должно выглядеть, да? А, <coughs> Но вот эти вот как бы два класса, да? А, в каждом из них два вращения, то есть по 180 градусов, да? Ну, значит, у нас просто ось есть, и вокруг нее на 180 градусов оборот. И еще есть ND, и это значит, что э, еще, есть, еще есть, значит, соответственно, э, ну, нет, точнее не так. Значит, у нас есть, так, есть два класса, да? Есть всего три класса. В двух из них Два из них содержат n пополам точек, да, n пополам точек и вращение два. И один класс, в котором ровно две точки. А вращение n пополам. Но это надо себе представить, это на самом деле. Это вот такой, как бы тоже арбуз. То есть это вот относительно вот этих двух вращаются они вот так вот, вращаются на много разных углов. И еще они вот так вот, значит, друг с другом совмещаются. Вот эти вот, вот эти точки все в одном классе, которые вот здесь лежат посередине вот этого арбуза, они все в одном классе. Вокруг каждого из них ровно вот получается значит, 180 градусов. И их много, да, вот в этих классах много. Вот они все вот здесь лежат. Ну, в что сводится это к той же самой на самом деле картине, которая была здесь. Только к ней добавлено вращение на 180 градусов вот в этом направлении, а также вот, вот эти все. То есть они, так, мне нужен какой-нибудь, э, вот представьте себе, что это шарик. И это значит, что у меня есть вот эти две точки, вокруг них много-много-много вращений. И еще есть вот, вот такие переворачивания, все они, вот эти вот две точки друг, э, значит, совмещают друг с другом поворотом ровно на 180 градусов. То есть это тоже не многогранник. Это ситуация более сложной группы вращений, которые просто вот к этим штучкам добавлено еще некоторое количество вот таких вот, на самом деле, по правде говоря, эта штука, эта группа такая же, как группа, ну, изоморфная называется, как группа отражений и вращений у многоугольника, вот у многоугольника, да есть те, которые совмещают его с собой самим, это несколько поворотов вот таких, и куча отражений вот таких, вот таких, от середин сторон, вот таких, вот таких, вот таких, вот таких, и вращений. То есть если вот я здесь возьму вот эту <coughs> плоскость, ею разрежу мой, мою сферу, то здесь возникнет как раз вот этот многоугольник и вот эти две точки, которые будут определять вот этот процесс. Многогранника опять нет. Значит, соответственно, многогранники появляются исключительно со случая Na равно 2 и NC 3. И вот тут появляется уже плодородная почва. Давайте выпишем, что у нас получилось. 1 на NC, то есть на 3, Плюс 1 на nd. Не знаю, что это. Плюс 1 на nd. Равно 1 вторая. Плюс 2 делить на n. И дополнительно n делится на НД. Так? Да. Соответственно, получается, что... 1 на nd равно 1. Какая? Плюс 2 на n. Напоминаю, nd больше или равно 3, потому что мы упорядочили их по возрастанию. Так, может ли НД быть равно 6? 1 штар на 1 штар плюс 2 делить на n. Не может. А 7. Ну и так далее, да? То есть слева что-то больше 1 шестой. Значит, знаменатели что-то меньше 6. Итого бывает вариантов только 3. nd равно 3, nd равно 4, nd равно 5. Подставляем. 1 треть равно 1 шестая плюс 2 делить на n. n равно 24. Или 12? 12. Правильно, 12, конечно, у нас вращений. Ну а 12 нам хорошо знакомо, что это такое, это группа тетрайдера. да, ровно она и есть. То есть когда мы здесь будем угадывать что-то известное нам, значит уже ничего нового нет. Нет. Ну, уже видно, да, что у нас три этих варианта, да, у нас пять многогранников. Тетраэдер как бы он… Э, сейчас мы поймем, почему как бы пять многогранников обслуживают три числа. Да? Сейчас увидим. Значит, итак, первый вариант n равно 12, и мы знаем, это прекрасно, это группа тетрайдера и, значит, и, и она нам знакома, этот случай нам знаком. Так, идем дальше. Одна четверть равно 1 шестая плюс 2 делить на n – n равно? Да. Что за зверь? Куба и октайдер. Правильно, оба. Почему куба и октайдер получаются одной, этой самой, как бы, одним миром мазанной, а? Да, совершенно верно. А что значит слово двойственный? Вот. Вот я беру, например, титрайдер. Тетраэдер. Это не тетраэдер. Вот тетраэдер. И в центрах граней ставлю вершины нового многогранника. Какой здесь получится многогранник? Тетраэдер. То есть вот эта вот тройка обслуживает только тетраэдер, потому что если я взял, ну как бы удвойственного многогранника, это когда я взял середины вот этих самых и соединил. У него та же самая группа, как у исходного, очевидно, да, потому что у меня просто в Но если я возьму, например, вот этот, то двойственным для него будет вот этот. И наоборот. У них будут одинаковые группы. И у этих тоже будут одинаковые группы. И этот, вот если я внутрь его засуну, по даже ты размер да, подгадал правильно. А, ребро. Ну да, но если я вставлю его внутрь, почти как бы прям... Почти-почти будет вот этот вот двойственник этого. У них тоже общая группа. И что же это за группа? 1 пятая равно 1 шестая плюс 2 делить на n. Отсюда n равно 60. Это как раз та самая группа до Додекаэдер. 60 вращений в конечной группе. Ничего нового теорем доказано. Все. Вот так. Вот так. Но вот полная классификация. Все, никаких новых не появилось, ни, ни, ни, никаких новых подгрупп нет, кроме тех, которые здесь классифицированы. А следственно, никаких других многогранников быть не может. Вот они все. Без всяких планет. Все, мы это вывели. Так, значит, у меня вопрос. Ам, рассказать ли формулу Эйлера? Готовы, да? Нормально? Это будет проще гораздо. Значит, итак, вот, исходная задача, она была такой, э, исходная задача, был такой Леонард Эйлер, основоположник науки топология, да, жил пол жизни в России, больше половины жизни фактически рабочий прожил в России в два этапа, его позвала Анна Иоанновна, выделив мега-грант правительства Российской Федерации для иностранного ученого, первого в истории иностранного ученого, который приехал в Россию. Вот, значит, он основал здесь, ну, там, на самом деле, не первые, первые были братья Бернули, кто-то там до них был, там несколько человек было, и они, они когда Анна Иановна спросила, а кого еще позволить из крутых пацанов там зарубежных, они говорят, а вот у нас есть такой друг Эйлер из Швейцарии, такой классный такой дядька, очень умный и молодой, она говорит, зови. Вот, приехал, и так началась русская математика, вы не поверите. Через полгода Эйлер говорил на русском в совершенстве без акцента. То есть он первым делом приехал, значит, учил русский язык. Дальше он основал этот вестник петербургский. Дальше в какой-то момент здесь было какое-то запустение, что-то там, какое-то между междуцарствие. Короче, ему некомфортно было тут уже находиться. Он уехал в Германию, а там после некоторого времени присутствия, ну, в общем, там было еще менее комфортно, потому что если здесь было некомфортно в бытовом отношении, то там оказалось некомфортно в, отношении, в отношении, отношении к нему людей. То есть здесь его все считали гением на то, что там теплого сортира не было, ну и хрен с ним. А там, значит, наоборот, везде теплые сортиры, там, да, но его, значит, этот самый там местный король как-то чмарил. В общем, в конце концов… Когда его позвала, уже вот я, честно сказать, не помню, к сожалению, я не могу вспомнить то ли Елизавета, то ли Екатерина, И позор на мою голову. Кто помнит, кто? Екатерина позвала, да. Вот, И она ему сказала, что Леонард Эйлер э, приглашается на любых условиях, которые он мне поставит. Вот. Значит, он сказал, что у него за это время как за время пути собачка могла подрасти. У него огромное количество детей уже родилось, и куча прислуги. И, в общем, ему нужен дом на 18 человек в центре Санкт-Петербурга, а также жалование, и он написал, какое жалование там в 10 раз больше, чем 25 лет назад, когда он здесь начинал. Ну, это в принципе понятно, что дом вырос. Вот. И еще он потребовал, чтобы он стал каким-то там статным советником, что ли, в общем, какую-то должность в России получил. Екатерина отвечает, все ваши финансовые условия я выполню, более того, даже и, и больше выпишу, да, но вот сделать вас статным советником было бы, значит, оскорбить вас, потому что вы не представляете, какая подлая челядь у нас в статных советниках в России ходит. Вот. И он, значит, вернулся в Россию с огромными почестями, а, кстати, в период, когда он был вот в Германии, там он всегда как-то тихо всегда тихо сидел, и все там веселились, что-то рассказывали, анекдоты, он тихо сидит, его спрашивают, цари спрашивают, почему-то у нас Леонард Тейлер младшет. Он говорит, я приехал из страны, где кто много говорит, того сразу вешают. Ну, в общем, вернулся в страну, где если много говорить, сразу вешают на отличных условиях, и прожил оставшиеся 25 лет жизни до смерти, уже в старости его наслеп, Продолжал заниматься математикой, сказал, слава богу, я ослеп, теперь мне ничего не мешает заниматься математикой, ничего не отвлекает от этого. Вот, такой вот был замечательный человек. И все годы, пока он был не в России, он продолжал статьи на русском языке опубликовать в этом вестнике, который он создал. То есть это, это просто вот такой вот, это основатель русской математики. И он как-то говорит, ну вот вы тут ездите на машинах, ну, 18 век, конечно, не было машин, ну, в общем, были такие предметы, да, которые мы сегодня называем умным словом тор. Да, бублик. Глупым словом бублик. Или умным словом тор. Кому как нравится. И есть предмет, который футбольный мяч. Ну, или сфера. Да? Да, ну да. Ну, это, в принципе, не важно. Можно там и там брать полную, но лучше брать поверхности. Вот поверхность, значит, мяча или поверхность колеса. И говорит, нельзя перевести... И это в это непрерывным, взаимно однозначным преобразованием. То есть я не могу это как гармошку, аккордеон, я в детстве играл на аккордеоне, вот так вот поразминать, как бы это самое. Раз, раз, раз, ловкость рук, никакого мошенничества, и вот у вас дырка. Нельзя. ему говорят, а это что, не очевидно, что ли? Он говорит, дурак, кто это спрашивает в математике, очевидного не бывает, либо аксиома, либо доказано. Никаких вариантов для очевидности. Это наша интуиция. Мы это видим, и мы не можем себе представить. Да? Вот, например, все вы видите, скажем, гири, возьмете Гири, и у нее две ручки вот такие, которые одна сквозь другую продета блин, но ну, нарисовать мне будет сложно. Короче, вот так. Вот так. Гири вот так. Так вот, внимание на самом деле путем некоторого преобразования. Ну вот не вот так, потому что это будет разрыв, а некоторого преобразования, несовместимого с моей жизнью, впрочем, можно это сделать вот так. Интуиция подсказывает, что нельзя, а можно. Интуиция — вещь опасная. Особенно, когда речь идет о трехмерных или более высокомерных высокомерных образах. Да? Например, гипотеза Анкаре утверждает что-то про трехмерный мир. Да? Не бойтесь, в конце я ее сформулирую, кто не знает. Ну, как бы Топология для самых маленьких без завершения с помощью гипотезы Понкаре была бы неполной. Как говорят математики, трезвость — это норма жизни, но жизнь по этой норме не полна. Кто функциональный анализ изучает, знаете, есть понятие полного нормированного пространства. Это мехматская наша шутка. Так вот, а, забыл, о чем я говорил. А, я говорил про трехмерные, значит, многообразие, да? Вот Пуанкаре сформулировал некоторые утверждения про трехмерный мир. Если бы мы были пятимерными или четырехмерными объектами, скорее всего, то, что сказал Пуанкаре, было бы нам самоочевидно из нашего жизненного опыта. А так это было величайшей проблема топологии, которая решена Перельману в 2002 году, спустя сто лет. И, соответственно, Эйлер говорит… Ничего очевидного не бывает, доказать надо. Ну хорошо, он говорит, тогда как доказать? Он говорит, а вот это я придумал сегодня ночью. И вот как нужно сделать. Нужно нарисовать на сфере картинку, грубо говоря, нашим теперь языком. Нужно посмотреть на некоторый многогранник, ну, сферический, да, многогранник, сферический, то есть, который любой из вот этих, вот если я надую, его, да, то он превратится в футбольный мяч, и можно будет играть, да. Ну и титрайдером можно там, вот этими всеми можно. А вот этим уже нельзя, да, играть в футбольный мяч. Ну, как-то я, по крайней мере, не готов на ворота стоять, если это будет футбольным мячом, да, то есть он надувается в другую фигуру. Так вот, э -э бывают многогранники, которые надуваются вот в эту фигуру. Вот они так устроены, да. Ну, просто взял нарисовал какую-то многогранную картину. Вот. Но фактически можно исходить просто из картины, нарисованной на сфере, которая состоит из точек и ну, отрезочков криволинейных, да? граней маленьких таких. Все грани должны быть, как говорят, топологически тривиальны, то есть представлять собой просто некоторый лоскуток, вырезанный из бумаги, без дыр. И если существовало бы непрерывное взаимно однозначное перевоплощение сферы в Тор, то тогда картина вот эта сохранила бы количество вершин, ребер и граней вот здесь. Любая картина, нарисованная здесь, превращается в картину, нарисованную здесь при непрерывном взаимнозначном соответствии с сохранением количества вершин, ребер и граней. Согласны? Но если так, Тогда удивительная величина, которая называется Эйлерова характеристика, V минус R плюс G, останется той же самой. Согласны? А теперь я вам докажу, что здесь это 2, а здесь кто знает? 0. Молодцы. Иными словами, Эйлер придумал первый в мире в истории человечества инвариант. То есть нечто, что связано с математической задачей, что не меняется при разрешенных преобразованиях, и что разное в начале и в конце. И если что-то не меняется при разрешенных преобразованиях, и разное в начале и в конце, то, извините, значит, что разрешенных преобразований отсюда-сюда не существует. Вот. Итак, если я докажу, что любая картинка здесь дает значение 2, и любая здесь дает 0, то я все докажу. Но на самом деле я сейчас вам открою секрет. Мне достаточно любой здесь и какой-нибудь одной тут. Понимаете почему, да? Знаете анекдот про медведя чукчу и русского? Знаете? Чукча с русским идут, ну я нормально, я неполиткорректные анекдоты люблю, если кто здесь чукчу, не обижайтесь, но ну, я думаю, никто не будет обижаться, вот, я люблю очень неполиткорректные анекдоты, вот, бегут, значит, а, идут по тайге, и медведь вылезает и на них бросается, ну и они бегом, значит, бегом, и вдруг русский смотрит, что чукча на ходу переодевает из огромных этих, значит, чоботов каких-то, в которых они ходили, переодевает откуда-то взятые кроссовки, Русский говорит, ты что, собираешься бежать быстрее медведя? Э -э -э нет, нет, человек, чего умный, мне надо бежать только быстрее тебя. <сrio> <сrio> вот. Так вот здесь тоже, а здесь не надо мне любой картины. Здесь мне достаточно одной, потому что если хотя бы для одной картины здесь будет ноль, то вот это обратное преобразование перенесет это сюда, и тут тоже будет ноль. И если я знаю, что для любой картины здесь это 2, и для одной картины 0, то все доказано уже. Да? Не может быть, это же это одна преобратится в какую-то здесь, а для нее бы 2. Ну здесь, построить здесь 0, это как, значит, это очень просто. Вы здесь берете опоясывающий квадрат, вот такой вот опоясывающий тор квадрат. Раз, два, три, четыре будет вершины ребра и аккуратно его там масштабируете, например, в количестве, что для наглядности просто 4, вот таких вы берете, раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10, двенадцать, 12, 13, 14, 15, 16, считаете ребра, считаете грани, у вас все сокращается, получается ноль. Задача надо дом – посчитать. Соответственно, на Торе есть картинка, которая дает ноль, а на сфере нет, и вот почему. Так, вот я сейчас буду их упрощать. Вот у меня была какая-то картина. Я взял вот эту вершину, стер, и все, что из нее торчит, тоже стер. Тогда у меня сильно, ну, немножко уменьшилось на единицу количество вершин, да? У меня несколько уменьшилось количество также граней и ребер. Вопрос: насколько стало меньше ребер и насколько стало меньше граней? Ну, например, в данном случае. Ребер на 5. Граней на 4 потому что когда я эти пять граней уничтожил, у меня появилась одна большая грань. Ну это вот, как бы это сказать, это вот, я прошу прощения за дико, видимо, не к месту, да. но вот эти страны объединились, стали одной страной. Вот. У меня был жуткий случай в моей жизни, жуткий просто. Я на физтехе записал курс «Математика для всех». Курс этот был на Курсере, такая платформа, знаете, Курсера. Вот. И он там вообще был, ну, такой флагманский фикс говорил, это будет наш, наша, как бы, картинка, то все. И в каком-то месте я похулиганил, значит, шел 15 год или 14-й, и я похулиганил, я взял глобус и стал доказывать. Ну, представим себе, что вот эта большая страна здесь какая-то, да, и дальше начинает увеличиваться. И на глобусе стал на юго-запад показывать, как она увеличивается. Вот. И... И что дальше было следующее? Во-первых, поступило примерно тысяча жутких совершенно комментариев, из них несколько физических угроз. А в курсеру поступило такое количество жалоб, что они написали руководству физтеха, что мы очень нам нравится этот курс, но мы не можем его оставить в таком виде, потому что мы бомбардируемся какими-то непонятными вот, э, претензиями, мы не поняли суть претензий. Но, пожалуйста, сделайте что-нибудь, иначе мы этот курс снимем. И, значит, соответственно, пришлось полностью затушевать этот глобус в моих руках, и он, значит, неизвестно куда я показываю, поэтому как бы, вот и курс сохранить. Хотя продолжались жалобы, что уберите вообще, раз так, хоть раз он так пошутил, значит, он не имеет права быть профессором вообще нигде, никогда. вот. Ну и, соответственно, вот это все было, но потом курсера уже целиком ушла. И курсы тут грохнули сразу весь. вот. Ну, в общем, вот мы сейчас будем заниматься таким странным увеличением площади страны, да, одной, да, будем. За YouTube? Ну, дело в том, что а, ну как сказать? Я не знаю. Ладно, я за мифи немножко боюсь, не за ее вот. смотрите, я могу также вот, например, ребро одно убрать, тоже у меня что происходит? Граней на одну уменьшилось, ребро на одну, вершин столько же. В обоих случаях вы видите, что вот эта штука не меняется. В минус R плюс G. Теперь вопрос, до какого состояния я могу довести эту ситуацию? Вот с той стороны какая-то страна тоже начинает увеличиваться, с той стороны глобуса, да? Таким же методом. Вот что произойдет в конце? Ну, грубо говоря, вот здесь возникнет граница между двумя странами, этой и той. А V минус R плюс G все еще будет таким же, как оно было. Потому что все это без изменения V минус R плюс G происходило. Но тогда что у меня происходит? У меня вершин... Это же многоугольник, да? Столько же, сколько ребер. У любого многоугольника вершины ребер одинаковое количество. А грани сколько? Две. Раз и два. Теорема доказана. Все. Теперь мы знаем, что сфера и тор — это разные вещи. Мы это, конечно, и так знали, но теперь мы это доказали. Так. Хочется еще что-нибудь интересное. Уже 18.27, да? 19.27. Ну что, гипотеза Панкаре, да, завершим? Поехали. Итак, теорема. Перельмана по анкаре Пусть m трехмерное многообразие. Значит, что это значит? А, ну, это означает, что, грубо говоря, давайте я для простоты, вот у меня есть много переменных разных, и есть какие-то функции от них, которые чему-то равны. Вот там, ну, нулю. Ну, я всегда могу сделать нулю, да, и все налево там перекачаю. Вот. Какая-то система уравнений, и вот в этой системе уравнений каждая, значит, э, вот это вот убивает одну размер, как бы ну, снижает размер на единицу, да, вот это снизил на единицу, это снизил, ну и их там n-3 таких уравнения. Ну, то есть возникла какая-то трехмерная область, такая мясо, да, жирная область, трехмерная, в многомерном, ну, очень многомерном пространстве, в n-мерном пространстве. Ну, вы знаете всякие там теории поля, где 10 измерений есть. Ну, наверное, вы физику лучше меня знаете. Ну, в общем, в многомерном пространстве какая-то вот такая изогнутая, заузленная поверхность, только не поверхность, а как ну, трехмерная да, она. То есть в каждой точке, в каждой точке есть три перпендикулярных направления. И вообще как бы... Ну, она немножко изогнута, но вроде как локально. Локально вы не видите этого изогнутости. Это. И вы просто видите, что вы как вот здесь. Я вот стою вот тут, да, перед вами. Вот вокруг меня трехмерное пространство, да, кусок его. Ну, и вот в любой точке будет такой кусок трехмерного пространства. Вот. Ну, вот, например, например, если я напишу одно уравнение, всего одно. x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат плюс t квадрат равно 1. И рассмотрю его в четырехмерном пространстве. Что это такое? Сфера, трехмерная сфера, граница четырехмерного футбольного мяча. Если бы мы с вами были четырехмерные люди, мы бы играли четырехмерным футбольным мячом, да, футбол. Вот его граница была бы трехмерной мы бы в принципе, вот мы теперь обычные, могли бы туда переселиться и там жить, да? на этой трехмерной границе. да? А может вообще мы на ней и живем. Но ну, вот вопрос как раз в том, где же мы все-таки живем. да? То есть вот она, эта трехмерная область, ни одна точка, ни от какой другой внешне неотличима. То есть вот вокруг каждый раз просто трехмерное пространство, вот три оси. Ну вот мы рассматриваем самое общее трехмерное многообразие, абсолютно произвольное. Какое-то там заданное тем уравнений. Ну, просто на самом деле можно доказать, что, в общем, любое там, но ну, локально точно задается. Вот. Так вот. И я накладываю на это многообразие дополнительные требования. Да, е куда он падает все время? А, сейчас вот сюда их переложил. Значит, я докладываю дополнительные требования следующее. Оно, конечно. Конечно, но ну, я на самом. А, слушайте, ну с вами можно научно говорить: компактно. Поднимите руку, кто знает, что такое компакт. О, все, все, все, все, все, все. Компактная сейчас, сейчас, сейчас сгонялся перед вами, там объяснял что-то, про замкнутость, ограниченность, компактность в многомерных пространствах. там такую Короче, компактное многообразие. да? Вот. компактное, Ну, без края, но это я уже сказал, все точки одинаково выглядят. Если с краем, значит, что есть какой-то такой край, за который инфернальная бездна. да. То есть ты подходишь, а дальше бездна. Там. Вот такого нет, да? У нас же нет вокруг такого. Вроде нет. Вот. Значит, компактная, трехмерная, компактная. И что я забыл? Ну, конечно, одно да. односвязное. Исследовательно, ориентируемое. Есть такая теорема, что поверхности с одним краем уже не односвязаны точно абсолютно вот значит короче вот это мне надо объяснить на самом деле ровно вот это осталось объяснить трехмерная компактная без края односвязная вот и все по-моему ничего не забыл так вот что значит односвязная давайте я объясню а ну я да я был э, кто-то просто знает уже да но давайте я объясню вот я объясню это так я допустим решил полетать на ракете сел на ракету и взял с собой очень длинную нить, такую нить, которая оставляет след. Вот она, я лечу где, и все время за мной нить остается, да? Я летал далеко-далеко, там в какие-то галактики летал, вообще куда-то летал. Ну и вернулся. Там дальше какие-то релятивистские эффекты начинаются, но, ну, допустим, живем мы все вечно. В общем, прилетел я сюда, а потом решил, что нить-то мне нужна для следующего полета, надо ее да, да, надо ее вытравить. Вот я полетал, <плевит> вот сюда, и прилетел обратно в Москву. И решил вытравить нить, и начал ее травить, травить, травить, травить, вот так вот все забирать с двух концов, да, забирать ее. Она у меня вся вытравливается постепенно сюда, ну так все меньше, меньше, и вдруг, а, -а, -а, -а! она не тянется дальше. Она за что-то зацепилась. Представляете? за, за что вот пространство? уже, оно, оно вот такое, как бы, да, ну в трехмерном. Вот здесь я взял, полетал вот так, так я не вытравлю ее. Плоский корабль полетал вот так вокруг Тора, и не вытравится ничего. М -м -м, упирается, да, ну вот как бы, ну как Тор можно взять за нитку, которая к нему не приклеена, взять и поднять. А сферу нет, она свалится. Но вот односвязное – это такое, где вот так полетать нельзя. То есть где любой полет приводит к вытравливанию нити. То есть мы делаем некоторый акт веры на самом деле в этом месте, когда мы говорим, что наш мир односвязен. Мы считаем, что мы не можем так полетать, чтобы не вытравить. Это совершенно не очевидно на самом деле. Это наше представление о вот, прямоте этого мира нашего. Но если это так... То тогда это многообразие гомеоморфно в трехмерной сфере. Формулировка гипотезы Панкаре, ныне теорема Перельмана, завершена. То есть тогда существует непрерывное, взаимно однозначное преобразование, которое превращает наше многообразие вот в это, в это решение этого уравнения. В трехмерную сферу. Вот так. На этом, наверное, все. Про, кстати, по вот, гипотезу по Анкаре у меня есть самый популярный ролик в интернете почему-то про гипотезу по Анкаре. Его просмотрело 3 миллиона 400 тысяч человек, может быть, даже уже 500 тысяч, не знаю, не заглядывал. Но, в общем, 3, тысяч, 3 миллиона 400 тысяч уже было. И я не понимаю… Как может набраться столько русскоязычных ну, любителей математики? Вот я вообще не могу этого понять. Как это может быть? Откуда? да? Мне казалось, что уж точно не больше 100 тысяч любителей математики. Но когда на нашем канале их стало 238 тысяч, как сейчас, я просто, честно говоря, теряюсь. Ну да, это вот это, вот, вот, вот это что такое? Да, Та, богата земля наша талантами. Но ну, они, правда, по всему миру разбросаны, таланты русскоязычные. Вот. Ну, вот, собственно, на этом все. Вот мой канал. Подписывайтесь. <смех> да, ну вы, видео вот это не на моем канале, а на, на этой науке что-то. ПРО, да? Нет, нет. Про, постнаука, да. По, постнаука, да. чем я говорю, сделайте анимацию. Зачем и так смотрят, типа, немало. Ну, какие-то лентяи. Если бы они сделали анимацию, может, 10 миллионов было бы там. Просто словесный понос, и он вот 3 миллиона 400 тысяч, значит, ну, просто вот устная. Так, значит, вот это канал, куда я всех приглашаю. Подписывайтесь сюда. Также есть сайт savvateev.xyz. Тоже с ним была история прикольная, вот прямо вот сейчас. Его владелец, он э, жевтоплакитным флагом, и он закрыл его в какой-то момент. А мы написали и сказали, брат, математика, она же для всех одна. Он говорит, ну ладно. И открыл. Вот она, дружба народов. Вот так вот. Так что все, обратно вернулось. Ну и там куча всего. Там, значит, есть три книги для скачивания бесплатного. Математика для гуманитариев. Это если кто не очень много понял в сегодняшней лекции, например. Есть трудная книга, которая называется «Введение в настоящую математику». Но это не учебник. Это так, как бы записки вот 100, уро... 100, 100 уроков математики там для любителей. Книга по мотивам этих 100 уроков называется «Введение в настоящую математику». Она, в общем… Там местами появляются термины, которые ранее не определены. То есть не надо считать, что это учебник. Это не учебник, а это некое такое как бы дополнительное чтение по математике. Но если вы его вот прочтете, да, даже используя, может быть, какие-то другие книги, у вас будет уже такое, ну, серьезное начало фундаментальное. И третья книга называется «Занимательная экономика. Теория экономических механизмов от А до Я». А то, вот эти две последние вышли только что. Первая в соавторстве с Николаем Казимировым, вторая в соавторстве с Александром Филатовым. Послезавтра в Московском доме книги Новый Арбат Дом 8 в 19.00 состоится ее презентация. Оба автора будут, и я и он. Вот. Все приходите, они говорят, что все влезут. Вообще. Ну, можно попытаться опровергнуть это утверждение, например. Послезавтра. Вот. Ну, все, теперь, наверное. Я ничего не забыл. Наверное, ничего не забыл. Да, вопросы, конечно. Вопросы, да. Забыл вопросы. Вижу руку. Да, можно. Сейчас начнем. Еще вопросы? Давай. Нет вопроса. Да. Перельман доказал гипотезу э, очень сложно. Я ничего не понимаю, ни одного слова. Там матфизика. Одно могу сказать, что доказательство основано на куче физических идей. Это всех поразило. Да. О, отличный вопрос. Там гораздо более сложная, но тоже есть классификация. Не помню, честно. Но я помню, что задача решена. Да. Да, это хороший вопрос. Значит, на самом деле в этом месте я скомкал немножко. То есть там надо изучить вот эти nc и c, и как они могут выглядеть. И в результате оказывается, что сам многогранник полностью восстанавливается по этим данным. Ну, с точностью до его двойственного, который в центре вершин. То есть видно, что вот, э, вот эти вот восстановки, вот этот c, да, вот эти вот nc, вот этот 5, например, значит, соответственно, сами эти должны быть пятиугольниками. потом в вершинах сходятся три, ну, в ребрах и так понятно, да, и вот остается комбинаторно вычислить, что там происходит при переброске этих вот граней друг на друга, потом вот то пятиугольня туда пошла, туда, пошла, туда, и прямо восстанавливают физические додекаэдеры. Вот у увели это описано, я это стушевал. То есть это еще некоторый набор таких аккуратных аналитических утверждений о том, что с ними происходит, как они вот… Ну, в общем, грубо говоря, как вот развертка, вот развертка да, бывала развертка, как из нее склеить додекайдер. Вот эта развертка, она по этим комбинаторным данным угадывается, как она начинает склеиваться вот куда надо. Получается либо декайдер либо экосайдер. Ну и в тех случаях еще проще. С кубом и октайдером. И нигде нет никакого нового многогранника. Да. <существующий> Вот вы сказали, что топология — это сердце математики. И, соответственно, первый вопрос. Почему это правда? Второй вопрос. Вот если я вам поверю, то как я могу ее изучить? Ну, а на первый вопрос у меня нет какого-то вразумительного ответа, потому что это начинает быть понятно, когда, когда она вы, отовсюду начинает вылезать, как черт из табакерки. Вот тогда-то и становится ясно, что это сердце. Но в принципе, конечно, вот в конце мы занимались вот эти дискретные, да? Кто-то скажет, что теория чисел и вот эти вот простейшие закономерности делимости и так далее в центре стоят. То есть это философия. Но вот на второй вопрос я могу легко ответить. Есть такой босс, точнее был он, умер. Валерий Иванович Опойцев. Он написал 15 томов. 15 томов, один из них это топология. Книги великолепные, просто. Но опять же, это не учебники, то есть это такая как бы это очень увлекательное, трудное чтение, в котором каждый переход нужно потом разбирать по другим книгам. Вот. И надо начать с него, наверное, или с Прасолова, наглядная топология. Прасолов, наглядная топология. Дальше, если вот эти вот, вот топологию Прасового изучил и это немножко ознакомился, дальше Васильев, топология для младшекурсников, для младшекурсников. Вот это типа предполагал, что в средней, в начальной школе. Васильев, это тот, кто узлы все развязал, это человек, который совершенно знаменитый на весь мир, он в 90-х годах, теория узлов. Построил теорию узлов. Наш с вами соотечественник вполне себе здравствующий и работающий сейчас в Москве, неподалеку отсюда, где-то в Стекловке, да. Вот. Дальше, вот теперь, если вы еще и это смогли, вот я вот здесь остановился. Это я где-то наполовину это я понял, половину еще мне читать и читать всю жизнь. Но дальше самая страшная книга на свете называется Фукс Фоменко. Да. Курс гомотопической топологии. Вот это уже металл. Вот это тяжелый металл. Вот, э -э -э, у Ромы Михайлова есть там лекции некоторые в интернете. Можете примерно посмотреть и понять, что вас здесь ждет. <coughs> ну, Ром Михайлова, знаете, да, кто такой питерский, такой очень культовый математик, тополог. Так, ну вот, пожалуй, да, вот так. Ничего я не забыл? Ничего, наверное, не забыл. Не думаю, что здесь есть. Вообще всякие… Если речь идет о каких-то фрактальных делах, то это в другую сторону. Фракталы – это картинки, в которых мы ничего не понимаем. То есть это как бы красиво, но не ясно. А это базовая, так сказать. Вот. Ты знаешь, да, ответ? Нет? А, вопрос, давай. Ну, не знаю, тут есть два подхода, как бы подход склейки и подход пересечения. Подход пересечения никогда не даст невыпуклых многогранников. Ну то есть как бы вот многогранник можно определить так. Многогранником многомерным называется конечное пересечение полупространств, которое приводит к компактной фигуре. Да, он всегда будет выпуклый. Вот я не уверен, что есть что-то, на чем все согласились. Можно говорить о склейке из данных комбинаторных. Вот берем там столько то точек, вот так-то прикладываем ребра к ребрам, эти самые к этим самым. Ну, вопрос реализации возникает. Можно ли его реализовать физически? То есть понятие комбинаторного многогранника есть, безусловно. Ну, это вообще как бы просто топологическое пространство, склеенного из этих объектов. Не знаю, не знаю, есть ли какой-то вот общепризнанный ответ. Вот многогранник силыша, о котором я сегодня не рассказывал, с дыркой внутри. Ну, вроде же многогранник, да? Ну, какой-то левый реально вообще левый. Ну, не знаю. В общем, здесь вот, да. Про то, что такое выпукло многогранник, совершенно понятно. <coughs> вот. Да. Еще книги по теории групп посоветуйте, пожалуйста. О, да. Но, опять же, босс, конечно. А, кстати, топологию босса, это, по-моему, отдельно нет, есть неподвижные точки. Есть, да? О, есть, значит, все, отлично. Так, значит, по теории групп. Ну, а да, но есть Кастрикин. введение в алгебру. Вот, он сейчас трехтомник. В наше время был один том. Они он чуть-чуть разработал еще там вот абстрактную алгебру, стало три тома. Вот, там хорошее, в принципе, введение. Трудная книга Ленг. алгебра. Что еще? Да, вот вель, я на самом деле думаю, что вель симметрия, с чего надо начинать. Вель, колеп. один из моих любимых вообще, как бы, вот персонажей в математике. Вот. А, исключительная ясность мышления, такая гармоничность, как ученого. Ну, это в общем, такая фирма. И у него вот эта книга, она понятна всем. Но в конце она становится не очень простой. Ну, вот там как раз мы сегодня разобрали третью главу. Вот, так что вот я думаю, что вот так. Я думаю, что вот так. Да? Ну, теория игр на самом деле я являюсь научным редактором в двух книгах. А именно в книге Захаров. Теория игр в общественных науках. Ну, у Захарова одна, поэтому можно. Просто запомню. Алексей Захаров, хотя фамилия частая. Захаров в теории игр, я думаю, что будет как надо вынесено в интернете. И Колесник, тем более. Введение в теории игр или просто теории игр. А у них двоих я был просто научным редактором. 20 лет мы уже пишем свою, но это бесполезно, видимо, никогда не допишем. Вот. Но вот теория механизмов от А да Я, это тоже по теории игр, то, которая сейчас вышла, но это по, по некоторой теме в теории игр. Из иностранных очень, хорош, очень хорошо читается Кен Бинмор. Fun and Games с картинками из Алисы в стране чудес. Хорошая, содержательная книга. И еще у него же Plain for Real. Я ее не читал, говорят, просто вообще огонь. Но трудная, вот это трудная. Plain for Real. У нас еще, наверное, вышли... Есть две книги Диксиса, Диксита и соавторы э, стратегической теории игр, кажется, или стратегические игры, и там какое-то еще название. В общем, есть две книги западных нобелевских лауреатов, переведенные на русский язык выпущенной вышкой, по-моему, или не вышкой. Ну, в общем, и, ищите «Диксит», Диксит. Вот. Так, наверное, да, по теории... А, для, для крутых знатоков математики есть шикарная книга на 128 страниц 2 в 7 Владимир Иванович Данилов лекции по теории игр но это это вообще да то есть это как бы это самое сложное из всех книг очень короткая все концепции в ней есть которые нужно в телеграфном стиле то есть для математиков, прямо вот то, что надо для математиков, это здесь. Да? Один вопрос. В одном, на одной из своих лекций вы сказали, что если взять произвольное тело и совершать с ним э, равно, как бы, допустимые действия, которые переводят его в эквивалентное ему с точки зрения топологии, да, э, то оно придет к э, как бы тору склеенному такому. да. То есть у нас как бы получается что-то вроде нескольких торов склеенных, да, то есть там вот дырки, я не знаю, как-то сейчас руками я не смогу показать, наверное, то есть если мы будем какое-то uh, трехмерное тело вот так мысленно надувать, то есть совершать с ним вот эти... Это я где рассказывал? Uh, это у вас было, была лекция, кажется, um, сейчас. Я... Чувствую, что речь идет о геометризации Терстена, которую использовал как раз Перельман. Я просто к тому, что если рассмотреть э, тело, которое выглядит э, как. Ну, сейчас я попытаюсь показать, то есть э, как два кольца, как бы друг, друг сквозь друга проден, продетых, да, вот таким вот образом, как вот пальцы сцепили вы тогда. да, Ну, я сейчас. Но! то тогда никакими преобразованиями не получится его пере... А, да, Здесь надо Энтору. вот что понимать, Энтору. что непрерывные преобразования не обязательно в трехмерном, а может быть в многомерном пространстве. В многомерном вот эти вот два кольца сразу спокойно расходятся в разные стороны. То есть тут тут значит есть понятие гомеоморфизм, а есть понятие а, значит, э, ну, значит, перетягивание внутри трехмерного пространства, то есть семейство отображения непрерывное э, такое, как бы, это самое гомотопическое, ну, тоже, тоже, там надо смотреть именно что, нужно следить, чтобы все это проходило уже внутри одного и того же трехмерного пространства без пересечений. Это дополнительные требования на гомеоморфизм, про которые речи не шла, то есть это классов гораздо больше, собственно, теория узлов, она вся про это. Да. Есть ли аналог формулы Эйлера для четырехмерного пространства? Да, да, да, для любого. Это основной топологический инвариант. V минус r плюс g минус t и так далее. То есть каждая следующая размерность берется со знаком плюс-минус. И это константа. Нет, только вопрос, на чем рисуешь? То есть на разных многообразиях разное. Ну фиг знает, ноль, наверное, я не помню. Надо посмотреть. Залезть в четырехмерное пространство и глянуть. Честно говоря, не помню. Ну, что-то очень простое. Там надо взять, посмотреть, что там есть. Может, один, да? Нет? Ну, симплекс, да, надо симплекс взять и посмотреть, что там будет. Ладно. Давайте поблагодарим Алексея Владимировича за лекцию. Хорошие учебы всем. Что? Хорошие учебы. Ну и, собственно, разойдемся. О, что-то дарят.